друзья здравствуйте мои дорогие подписчики с вами надежда соколова и сегодня я отвечаю на ваш вопрос что нужно делать какие упражнения нужно делать выполнять если у вас сколиоз поясничного отдела для того чтобы улучшить состояние спины при сколиозе особенно если вы ведете сидячий образ жизни то постарайтесь для начала расслабить мышцы вытянуть их выровнять и уже после этого закрепить то есть выполнить Силовые упражнения, которые будут держать ваш карта. Ложимся на спину, вытягиваемся всем телом и начинаем по очереди удлинять правую и левую ногу. Чувствуем э, растяжку в области кресло-поясничного отдела. Выравниваем не спины. Почувствуйте, как у вас мягко, спокойно ноги скользят по полу. Теперь сгибаем ноги в коленях, уводим руки в стороны и начинаем раскачивать таз. Здесь мы не заваливаемся, движение расслабляющее. По очереди приподнимаем правую левую ягодицу. Теперь разворачиваемся в одну сторону, задерживаем положение, удерживаем растяжку. В этом положении подтяните пупок позвоночнику, подберите живот и удерживайте его. И в другую сторону также. Старайтесь контролировать центр, старайтесь контролировать пресс. Теперь мы выпрямляем обе ноги и снова удлиняем правую левую ногу. Снова вытягиваем правый левый бок, выравниваем низ спины. Плечи остаются зафиксированы. Тянем коленом к груди, слегка наискосок потянем его к плечу и удерживаем это положение, поменяем. Мы все время будем с вами растягивать правый и левый бок, как бы выравнивать правую и левую половинку нашего тела, нашей спины, потому что сколиоз это искривление позвоночника и это дисбаланс левой стороны сейчас мы ставим стопу на колено и по диагонали углубляем растяжку тянем колено в пол стараемся плечи удерживать на полу не выпускаем перекосов поясницы держим центр и другая сторона также Держим, держим. Возвращаемся. Ставим обе стопы на ширину таза, разворачиваем колени вправо и удерживаем это положение. Тянемся коленом в пол. В другую сторону также. Основная задача – стараемся, чтобы плечи оставались прижаты к полу. Возвращаемся в центр, выпрямляем ноги, переходим в положение сидя. Собираем обе стопы, скрещиваем их и нажимаем на колено, разворот корпуса в одну сторону, вправо. Вот сейчас ягодицы сидят на полу, колено тянем в пол, бок тянем в противоположную сторону, меняем ногу, нажимаем на колено, разворот, держим, чувствуем натяжение по боку, собираем обе стопы. Снова разворачиваемся вправо Вот сейчас ягодица приподнимается от пола Противоположная левая И стараемся ею тянуться в пол И чувствуем вытяжение по всему боку И то же самое в другую сторону Разворот Ягодицу приподнимаем Тянем ее в пол Пока не удерживаем себя Возвращаемся в центр и переходим на колени. Тянемся по полу, выравниваем наше тело. Переход в колено-кистевой упор и выпрямляем по очереди правую и левую ногу. Постарайтесь почувствовать, что вы как будто ныряете вперед. Чувствуете, как вы подбираете живот, как ваша спина выравнивается, ногу высоко поднимать не нужно. Мы ее просто тянем назад параллельно полу, укрепляем спину, продолжаем также чередуем, не торопимся последний раз также расслабляем спину и на сегодня это все в следующем видео из рубрики ответы на ваши вопросы мы поговорим о том полезно ли держать мышцы пресса в тонусе или это вредно если это видео было вам полезно поделитесь им пожалуйста с вашими друзьями